Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас мотобуксировщик железная собака шириной гусеницы 500 и длиной базы 1,5 метра. На буксе представлен мотор Zonction мощностью 15 лошадиных сил с катушкой на освещение 9 ампер. фара у нас в базе на 36 Вт. Звездочки здесь стандарт 11 на 26. Букс представлен в черном цвете получился очень брутальным. Отправляется у нас в Архангельскую область, в город Мизень. Также по желанию клиента была установлена чека аварийной остановки и стандартная кнопка глушения и включение выключения светом. Вот приехал наш одноклубник, и мы сейчас будем грузить ему в прицеп. А вам всем спасибо за просмотр. Пока!